Всем все, привет. А? Все, все начали. Начали, говорить. Начали, супер. Всем привет! Всех с наступившим, с наступающим Рождеством! Всем желаю благ, благоразумия, благополучия и благосостояния. И, конечно же, много призм. Давайте посмотрим. Буквально минут пять, пока люди еще заходят. Поставьте плюсик, если со звуком все хорошо. Вы все меня видите, все меня слышите, все меня понимают. Кулемин красавчик. Плюсик, плюсик, плюсик. <смех> моим фанатам привет <смех> я вас всех люблю очень честно ради вас все это делаю ради нас всех я думаю вы это знаете а давайте значит сочельником когда сочельник тогда сочельником поздравляю а поставьте восьмерки, те, кто впервые вообще на вебинаре, только узнали о призм, еще полностью не понимают, куда попали, что это такое, чтобы я понимал, сколько новых людей, поставьте восьмерки. Восьмерки, восьмерки, все вновь прибывшие, ставим восьмерки в чат. <смех> Постоянные поклонники. <смех> Все. Восьмерки, восьмерки, давайте. Супер. Это уже ее проблема. Нас это не касается. Что хочет, пусть делает. Хорошо. Все, в принципе, еще пару минуток. Есть любители опоздать, ровно в 10 минут начинаем. Поставьте тройки, те, кто пригласил сегодня на вебинар, и здесь есть их приглашенные. Где наши активные лидеры? Покажите себя. Вот он, первый красавец. Тройки, тройки, все, кто пригласил сегодня людей, ставьте тройки. Пришли, не пришли, ставьте. Я хочу знать вас всех лично. Супер. Все красавцы, тройки еще лучше. Это лидеры, настоящие. Каждый из вас здесь лидер, способный просто покрыть этот мир. Безпросто. Супер, супер, я доволен. Смотрите, начинаем. Те, кто придут, те придут, семеро а одного не ждут. Да? Сейчас я закрываю, делаю демонстрацию экрана вам и смотрим. Поставьте тройки еще раз, те, кто видят экран. Всем стало видно экран, ставим троечку в чат, чтобы я видел, что вы... Все в порядке, работает. Все, вижу, экран работает. Все хорошо. Кто я такой? Почему именно я рассказываю, вы все узнаете в процессе. А, смотрите. Все мы, абсолютно каждый из нас сегодня, кем бы мы ни являлись, там, олигархи, рабочие, программисты, уборщицы, депутаты, абсолютно неважно, все мы с вами сегодня находимся в одной системе. И эта система называется ФРС. Это рубль, доллар, евро и прочие валюты. Это та самая система, в которой у людей нет своих собственных денег, где люди вынуждены зарабатывать, находятся в состоянии стресса, чтобы прокормить свою семью, обеспечить их едой, жильем и так далее. То есть люди в данной системе занимаются тем, что перекладывают деньги из кармана в карман. Из вас всех присутствующих есть свои деньги только у тех, у кого есть призмы. У остальных своих собственных денег нет. Это деньги банкиров. Вы их перекладываете только из кармана в карман. Вот. И эта система сегодня, она находится в состоянии глубокого девелериджа. Это задница. Простым языком. Если говорить образами, то это вагончик, с которого машинисты уже соскочили, и он приедет туда, куда приедет. А сегодня он катится с горы в пропасть. И на фоне этого, так как эта система построена на коррупции, на взяточестве, на перекладывании денег, стрессе и так далее, рабовладельческий строй в прикрытом виде, всех достала, то на смену ей пришла альтернатива. Это криптовалюта. И пришла она не со времен биткоина, а пришла она 7 лет назад, ой, 7, в 1978 году. Со времен условных единиц, так как криптовалюта это не деньги, это условная единица. Вот. И что такое криптовалюта? У вас, вы ей все, мы все ей давно уже пользуемся. Даже если у нас нет биткоинов, дашев, эфириум и всего остального, мы ей все пользуемся. То есть у нас на балансе сейчас там Сбербанк онлайн, так как самый популярный, есть, допустим, 3000 рублей. Мы перевели кому-то 1000, у нас стало 2. У него было 0, так как мы его перевели одну, у него стало 1000. Вот это наш баланс, вот это его баланс, вот это... Криптовалюта – информация об изменении двух балансов. Тем самым криптовалюта позволяет учитывать всю бухгалтерию полностью, обмена средств. То есть с точки зрения времени мы вернулись на 300 лет назад, когда был равноценный обмен. То есть вы мне даете подкову, я вам даю хлеб. Это равнозначные предметы. Но если, допустим, вы мне даете подкову, я вам даю корову, вы кому-то даете машину, кому-то дом, кому-то опять хлеб, нам всем нужна условная единица для измерения ценностей того, чем мы с вами обмениваемся. Вот. И вместе с технологией криптовалюты пришла технология революционная – блокчейн. Это доверие. Блокчейн появился исходя из того, что уровень деградации населения на Земле, в частности в России, достиг такого глубокого состояния идиотизма, что люди перестали друг другу доверять. Блокчейн – это доверие. То есть это блокнот, и, допустим, мы все пользуемся одной системой, и у каждого из нас в этой системе есть свой электронный блокнот, в котором записаны одинаковые данные. И когда кто-то делает эту транзакцию, вот они сделали эту транзакцию, она у нас в наших блокнотах автоматически у всех появляется. 3 минус 1 равно 2, 0 плюс 1 равно 1 если кто-то вдруг из них двоих хочет обмануть систему и написать, что у него осталось не 2, а 2 миллиарда, то наши блокноты автоматически эту информацию отклоняют, так как она не соответствует истине. Тем самым блокчейн невозможно обмануть. Так считали, когда его создали. Но что произошло? 8 лет назад пришел биткоин. 99% криптовалют сегодня на рынке – это его копия, это дублер биткоина. То есть это или программисты развели олигархов, или олигархи осознанно в каких-то моментах покупали именно исходный код биткоина для того, чтобы поймать этот хайп. То есть 99% криптовалют – один и тот же биткоин, просто с другим названием, в другой одежде. Исходный код одинаковый. 1% – это эфириум и его дублеры. Те криптовалюты, которые построены на платформе эфириума. Вот. И они все, абсолютно сегодня криптовалюты, все до одной, кроме призм, являются ICO, ценной бумагой. То есть это акция. И у них есть майнинг. И что такое майнинг? Майнинг это технические мощности. То есть вот за 500 тысяч рублей покупаете такое железо размером с, там, с духовую плиту, которая год назад делала. Оно не добывает деньги. Оно обеспечивает это устройство, жизнедеятельность нашего блокнота. То есть для того, чтобы нам было, куда записывать транзакции, нужно, чтобы появлялись новые страницы в блокноте. То есть когда вы сегодня пользуетесь Сбербанком, Сбербанк онлайн, информация о ваших карточках, она хранится на серии Сбербанка. В криптовалютах в этих это майнинг, это мощности других людей. Вот. И если год назад эта ферма за 500 тысяч рублей, Майнингового устройства, она делала новую страничку, то сегодня нужна электрическая станция для ровно такой же процедуры. Во-первых, это вредит экологии и разрушает землю. И также, во-первых, в какой-то момент, в ближайшее время, на земле не хватит мощности для того, чтобы делать новую страничку. И биткоин, и криптовалюты, у которых есть майнинг и форжинг, они замрут и остановятся. И ими больше нельзя будет пользоваться. И что произошло? Как создается криптовалюта? Вот мы с вами сейчас, нашим коллективом, которым сейчас находимся на вебинаре, решим создать свою криптовалюту. Я даю 2,5 миллиона долларов, за неделю мы можем это сделать. И что мы будем делать? Мы с вами проработаем, пропишем, то есть как будут работать транзакции, как будет работать блокчейн, будет ли это ICO или не будет ICO, а будет майнинг, парамайнинг, на чьей платформе мы это сделаем и так далее. Полностью все процессы, как устав у компании и запустим и это будет децентрализованно то есть самой криптовалютой мы больше управлять не можем исходным кодом он живет уже и работает без нас или как сейчас делают некоторые государства сделаем целенаправленно централизованную криптовалюту это тотальное рабство то есть тоже что и фрс только в электронном виде вот цифровое рабство и до сентября Люди не знали, что децентрализованными сетями можно управлять. И что произошло? В сентябре есть организации, которые поставили самые большие мощности. Так как у всех криптовалют сегодня на рынке, кроме одной, есть проблема, называется на 51%. Как только в одних руках или в одной компании концентрируется 51% от общей капитализации всей системы, система, система центрируется. И становится управляемой. Это произошло в сентябре. Это называется форк. Сегодня биткоина уже 4. Это целенаправленная работа определенных организаций. Тем самым эта ситуация в сентябре показала, что децентрализованными сетями можно управлять. То есть, что криптовалюты центрируются. И показала, что в мире экспертов, фундаментально разбирающихся в криптовалюте и знающих эти азы, их 20 человек. Я один из них. Вот. И что произошло? Эта ситуация в сентябре, она запустила гонку в систему управления государств, банков и так далее фундаментально с нуля формировать системы управления через деньги. То есть я это называю те игры, которые выгодны только тем, кто их придумал. Те, в которых вы сегодня живете. И за 5000 лет впервые в мире появилась единственная децентрализованная игра, выгодная каждому, это призм. Другого не дано. И сегодня человек имеет возможность сюда перейти. То есть самая короткая презентация, кем бы вы ни являлись, вот этот вебинар там час-полтора, самая короткая, как бы вы ни умничали, не хотели и так далее, это то, что вы сегодня находитесь в заднице. Хотите вы этого или нет, вам сейчас навяжут цифровую задницу, это тотальное рабство. И единственный вариант у вас начать жить свободно и по-человечески – это призм. И точно так же и они сюда переходят. Вот. И если акции, облигации, недвижимость, биткоин, эфириум и все остальное растет в цене, даже яблоки в магазине растет в цене вверх и падает в цене вниз, и если у вас есть два яблока, вам, чтобы заработать, надо яблоко продать. Вопрос только в какой момент продадите – хорошо или плохо. И даже если вы продадите хорошо, вы куда возвращаетесь? Правильно, в задницу. ФРС. То есть те люди, которые сегодня находятся здесь, они в заднице. Те люди, которые находятся в биткоине, в криптовалютах и считают, что это выход из задницы, они дважды в заднице. Потому что они себе выдают желаемое действительно, но это уже не так. Они себя в этом убедили, и им нужно, их нужно срочно спасать. Ну, тех, кто на это способен вообще, кто готов к тому, чтобы его спасли, потому что они еще прочнее туда засели. Вот, призм – это то, что сегодня растет и в количестве, и в качестве. Призм уже сегодня единственная передовая криптовалюта, тотально децентрализованная, Игра выгодная каждому, которая является платежным средством. И сегодня это самое мощное платежное средство. Я уже сегодня 80% товаров оплачиваю напрямую в призм. Обмен делаю. Я даю призм, беру товар. Это обмен, не купли-продажи. Вот. И что происходит? Так как призм растет и в количестве, и в качестве, вы кладете сюда Можете положить сюда 10 тысяч монет, 6, 7, 8, 5 тысяч, тысяча. Положить вы можете сколько угодно. И даже если у человека есть 10 тысяч рублей, и он способен трудиться, он реально может обеспечить себе жизнь. Это примерно моя история. Реально обеспечить. 10 тысяч рублей есть у каждого, даже у мертвого. Потому что он откладывал себе на похороны. Вот. Положить сколько угодно. Когда вы сюда кладете деньги, нет никакой компании призм. Вы их не перекладываете из кармана в карман. Вы их конвертируете из этого состояния, не ваших денег, в ваши собственные деньги. Так как это криптовалюта, сюда ваш кошелек Ваш печатный станок никто, кроме вас, доступа не имеет. Когда вы будете сегодня регистрироваться после оформления заявки, вы увидите, что у вас даже при регистрации код Соломона. С точки зрения безопасности услышите позже, что это такое. Благодаря этим паролям никто, кроме вас, зайти не может сюда. Это ваш счет. Благодаря призм вы становитесь имитентом собственных денег. Вы хозяин денег, хозяин печатного станка. Каждый из вас сегодня после вебинара станет хозяином, призм хозяином собственных денег. Это самое важное. Вот. И я нарисовал эти суммы для ориентира. Если говорить об обеспеченной жизни, а мы сегодня здесь, чтобы говорить о, о красивой, вкусной жизни, то это 10 тысяч монет. Это та сумма, которая, если человек, когда человек, вернее, сегодня уже кладет ее себе на счет, она уже сегодня позволяет ему не думать о том, где брать новые деньги, а думать о том, куда тратить и что созидать. Положить, повторюсь, можете сколько угодно, а 10 тысяч рублей и более. Вот, кладем 10 тысяч призм себе на счет. И что начинает происходить? 6% сразу за хранение в месяц мы начинаем получать. Это 600 монет в месяц. Но не по принципу, что вы положили, заморозили тело и ждете, обманули вас или не обманули. Вы их начинаете получать каждую секунду. Вы это увидите сегодня уже на своем счету, когда вам подарят по первой монетке, вы увидите, что вы еще не положили, у вас уже печатаются новые деньги. Это 20 монет в день. Если вы об этом кому-то разболтали, так как в призм есть естественный отбор и система принудительного развития, я нарисовал для контраста 6, 12, 30 и 47. С каждым вашим действием скорость счетчика увеличивается. Вот, когда вы, что значит, а, а, э, наговорили? Это те люди, которые вас окружают, это ваша семья, это ваши близкие, те, кому вы желаете свободной, обеспеченной жизни, как те люди, которые вас сюда сегодня пригласили. Если это я, это значит я, если это ваши коллеги, друзья, товарищи, они вам желают свободной, обеспеченной жизни, они всего лишь... Ну, как всего лишь. Они содействуют вам в том, чтобы вы вышли из состояния рабства и начали жить по-человечески и свободно, могли жить обеспеченной жизнью. Вот. И что происходит? Наговорили вы, допустим, на 12%, это 1200 монет в месяц, это 40 монет в день. Если вы целенаправленно, как я, трудитесь на результат 30, у меня уже сегодня, или 47%, это может сделать любой. 30% сделает каждый из вас абсолютно легко, комфортно в том состоянии, в котором вы уже сейчас здесь. Без дополнительных знаний, без дополнительных навыков. Это делается элементарно. Там, за месяц, за полтора, даже без надрыва. Это 3000 монет в месяц, это 100 монет в день. Каждый день 100 монет уже сегодня поступает ко мне на счет. И если вдруг у меня есть необходимость вернуться сюда, в систему рубль-доллар, да, потому что вот РЖД, когда я езжу или билеты на самолет, я покупаю за рубль. А продуктовый магазин напротив дома у меня еще тоже работает за рубль. Мне есть необходимость, чтобы сегодня что-то съесть, купить билеты, чтобы к вам приехать. А я снимаю. И так как курс сегодня один призм 1 доллар, при конвертации умножаю на 1 доллар. Это 100 долларов, это 6 тысяч рублей каждый день. Поступает ко мне на счет уже сегодня, которые я легко и с удовольствием снимаю и трачу. Без задней мысли, потому что у меня лежит 10 тысяч монет, которые я тоже в любой момент могу взять и снять. Но зачем мне это делать, когда они мне каждый новый день делают снова 100 монет, и это 6 тысяч рублей, которые я опять при необходимости снимаю и трачу. И что происходит? 10 тысяч монет растут еще и в качестве. Это уже некая иллюзия. То есть я нарисовал 100 долларов. В какой момент вы услышите сегодня? 100 долларов. Все сегодня знают, что биткоин стоит там, 12, 14, 16, 18 и так далее. Эфириум 600, иногда 1000 и так далее. Специалисты ICO говорят, что в тот момент, когда я рисую 100 долларов, монета будет стоить 1000-5000 долларов. Но здесь нет конкретной даты, где вы мне позвоните и скажете, или напишите, Максим, ты говорил, что будет стоить. Здесь этого нет, это иллюзия. Ну, допустим, в марте стоить стало 100 долларов. И что это значит? Всего лишь 100. Что в марте месяце, так как я сегодня все трачу, у меня лежит 10 тысяч монет, я получаю, допустим, коэффициент не стал больше, ничего я не делал больше, 100 монет каждый день. И при снятии, если еще будет необходимость мне сюда возвращаться, я буду умножать на 100 долларов. И это... 600 тысяч рублей каждый день поступает ко мне на счет, который опять же я легко и с удовольствием трачу без задней мысли. Это 18 миллионов рублей в месяц. Каждый месяц поступает ко мне на счет, и я их трачу без задней мысли. Покупаю дом, покупаю квартиру, приношу благотворительный центр, облагораживаю территорию, все что угодно, все что душе моей нравится. И при этом у меня лежит 10 тысяч монет. И что здесь происходит? Почему без задней мысли 18 рублей каждый месяц можно тратить? Потому что всего лишь 700 тысяч рублей – это приблизительно 10 тысяч монет, даже больше. И берем 70 тысяч рублей. Это доступно тоже каждому. Это 1000 призм примерно. И умножаем что это, что это на 100 долларов. Здесь получается 1000 призм умножаем на 100 долларов – 100 тысяч долларов. А здесь 10 тысяч монет умножаем всего лишь на 100 долларов, получается 1 миллион долларов, который каждый месяц делает мне 18 миллионов рублей. Здесь 1 миллион 800. 000. И почему я говорю всего лишь? Потому что в рублях разница 630 тысяч рублей. А при умножении всего лишь на 100 долларов разница 900 тысяч долларов. И что я делаю сегодня, когда разговариваю с людьми? с женщинами, с мужчинами старше 50-60 лет. Я говорю, бабуль, на какой хрен откладывать деньги на черный день, если на них сегодня еще можно пожить? Потому что если ты умрешь, тебя один хрен закопают. Это проблемы того помещения, в котором мы умрем, потому что тело будет вонять. Они этот язык понимают, и что они делают? Берем 100 тысяч рублей, потому что примерно столько стоят похороны, Покупаем 1300 призм. На 10% бабуля точно наговорит, потому что у них сегодня силы воли побольше, чем у молодых. Это 130 монет бабули поступает на счет. И допустим, одна призм стоит всего лишь 10 даже долларов, не 100. Это 1300 долларов бабули каждый месяц на счет. Она ЖКХ заплатит, налоги заплатит, магазин сходит хорошо внукам подарки купит, ее здоровье улучшится, отдохнуть сможет, ворчать перестанет, и все остальное. Начнет жить по-человечески. И это легко. И что? Иногда стали спрашивать, в чем подвох. Подвох в том, что сегодня на 100 тысяч рублей вы можете купить 1300 призм. Или же наблюдать и на 100 тысяч рублей. Купить потом 13 призм. В этот момент у человека, который сегодня поверил, даже если ни хрена не понял, даю намек на совет. Вот у вас есть 100 тысяч рублей, понимаете, что зарплата у вас 15 числа, там или 20 -го. Отложите до 20 сколько вам надо сегодня, чтобы купить хлеб, подарки. Отложите все эти удовольствия, маникюры, салоны красоты, покатушки на машинах и так далее. И на все купите призм. Даже если ни хрена не поняли. И у этого человека при умножении на 100 долларов будет 130 тысяч долларов. Вот в чем разница будет у людей. Естественно, отбор никто не отменял. И что касается безопасности. В первую очередь, нет никакой компании призм. То есть деньги вы не перекладываете. За мной никого нет. То есть деньги из кармана в карман вы не перекладываете. Нет никакой компании. Я просто Максим Штефюк, которого попросили выступить на вебинаре. Все, вам повезло, что вы здесь оказались, что есть люди, которые заботятся о вашем благосостоянии, о вас, точно так же, как я сейчас забочусь о вас. Вы будете любить их всех, тех, кто вас сюда пригласил, как вы все будете любить меня, в первую очередь наставников своих, не меня. Я так, случайный прохожий. Так вот, нет никакой компании призм, деньги вы из кармана в карман не перекладываете, вы их конвертируете из этого состояния в это, с призм вы по-любому всегда в плюсе. Вот, далее, у призм нет материи, такого, как с МММ в 91 году не будет, там была материя, там просто можно было вывести мавродия, вывести 9 вагонов Мавродик, центральный банк и преподнести людям, как, собственно, и сделали, что это лохотрон, развод, пирамида и так далее, хотя она делась во благо, но это надо понимать. Призм, материи нет. Чтобы сломать призм, нужен Армагеддон. Но тогда нас всех не будет, нам деньги нахрен не нужны. Нас не будет. Призм есть дух. У кого душок, те здесь. В РС, в Биткоине и так далее. У кого дух, тот с нами в призм. То есть, чтобы выключить призм, нужно выключить электричество на всей планете и больше не включать. Если хоть у кого-то из нас будет стоять генератор в гараже и делать электричество, призм будет работать или витрина мельница. Если включим, опять заработает. То есть есть некий блок, на котором сейчас вся информация держится в интернете. И живет своей жизнью. У нее нет разума, но она живет. Это исходный код. Как только он чувствует хакерскую атаку, угрозу, подозрительную активность, которых уже было только с сентября 26, и мне без разницы, я все равно вещаю призм и молюсь на эту икону, потому что это моя вера призм, я... Дальше об этом рассказываю. Что происходит? Блок, чувствуя угрозу, сразу же уходит под воду образно. И хакер ломает абсолютно ненужный блок. Он никакого отношения к системе уже не имеет. Через 8 часов на его место встает новый блок. Если все в порядке, этот блок паровозиков проезжает абсолютно спокойно. Далее. Сегодня цена монетки 1 доллар. Вам некуда откатываться. И даже если было бы куда откатываться, Создан нами обменник ЛК PRISM 247. Это гарант, это безопасность, надежность, комфорт. То есть это то, что вам позволяет. Допустим, мы купили 1000 Призм по доллару. 1000 Призм по доллару мы точно снимем. Потому что обменник позволяет относительно биржи развиваться линейно. То есть Призм тоже на ICO не торопится выходить, потому что если бы уже вышли, цена бы начала расти. Тогда вам было бы не, не так интересно меня слушать, но все равно было бы очень интересно, потому что цена была бы больше уже. И тогда, так как у нас в среднем у населения от 10 до 100 тысяч рублей, случилась бы вот эта ситуация. Я заинтересован и мы заинтересованы максимально долго, как бы не давила жаба, резко разбогатеть, продержать доллар, чтобы как можно больше людей, наших близких, семью и так далее, перешло из этого состояния в это, и начали жить свободно и по-человечески. Вот, когда на бирже, благодаря обменнику, что произойдет? На бирже будет отметка 10, в обменнике будет 6. Вот эти 4 монетки, они накапливаются в ароматизации, что если упадет до 2 мы дальше спокойно, комфортно меняем по 6. То есть вы всегда, благодаря обменнику, ту сумму, которую купили, обменяете обратно по тому же курсу или выше, линейно относительно биржи, с учетом золотого сечения. Далее, что касаемо безопасности, я сейчас расскажу, почему речь идет именно об обеспеченной жизни, да? почему я говорю 10 тысяч монет, способен трудиться, обеспечить себе жизнь. Это очень важно. Когда мы начинаем жить, Обеспечены жизнью, нам не надо больше обманывать, воровать, перекладывать деньги из кармана в карман, придумывать что-то, манипулировать кем-то. У нас исчезает стресс, вынуждена зарабатывать, ходя на работу, превращаясь в обезьяну. Мы живем обеспечены жизнью. Наша семья прокормлена, крыша над головой есть, наши человеческие ценности поднимаются. Мы начинаем жить порядочно, по-человечески, человеческий капитал поднимается, И что мы начинаем делать? Начинаем созидать, трудиться по принципу того, что к чему душа лежит, то и творим, то и созидаем. Что кто-то из нас Бетховен, кто-то Моцарт, кто-то архитектор, кто-то инженер, кто-то сантехник, кто-то лампочку придумал и так далее. Таким образом, мир переходит в состояние единого организма цивилизации под названием человек, который мы сегодня ни хрена не являемся где каждое звено выполняет собственную функцию по собственному желанию. Это гармония. Это то, как мы начинаем жить уже сейчас. Точка невозврата уже пройдена. Вот зачем пришла криптовалюта и что такое призм. Далее, безопасности. Все криптовалюты сегодня построены по двум принципам. Это Proof of Work. Здесь э, человек мне слайды делал, немножко ошибку допустил. Proof of Work, 99% криптовалют и биткоин. Это все Proof of Work. Есть Proof of Stake, это 1% криптовалют и эфириум пока только на словах. Здесь майнинг, то есть нужны дополнительные мощности для обеспечения жизнедеятельности блокчейна. И Если год назад эта ферма за 500 тысяч рублей делала монетку в день, то сегодня нужна электрическая станция. Это вредит экологии, и в какой-то момент оно замрет все просто. Биткоин, все те люди, которые считают себя обеспеченными, имея деньги на бирже, они останутся ни с чем, потому что они не смогут их пошевелить. Если мы сейчас с вами все просто возьмем по монетке маленькой, там одной тысячной биткоина, и начнем друг другу гонять, чем больше пользователей, чем больше транзакций, тем быстрее криптовалюта, у которой есть майнинг, себя хоронит. Вот, здесь спустя 6 лет люди поняли, что можно сделать экологически чистый процесс, сделали форжинг, здесь слово форжинг, Proof of Stake, вот, здесь ICO, то есть это ценная бумага, и здесь ICO, ценная бумага, все криптовалюты, кроме Prism, это ценная бумага, и если у вас есть два яблока, и здесь, если у вас есть два яблока, чтобы заработать, вам надо яблоко продать. Вопрос только, в какой момент вы продаете. Или хорошо продаете, или плохо. А продаете вы его на рулетке. Если я спрошу, сегодня нужно биткоин покупать или продавать, вы что-то ответите, и у меня есть аргумент. Допустим, вот он сегодня стоит там сколько? 13 тысяч. Вы скажете покупать. Я скажу, а завтра будет стоить 3 тысячи. Вы скажете, тогда продавать. А завтра будет стоить 50 тысяч. Вы не знаете. Но так как у них у всех есть проблема 51%, есть те, кто знают. Потому что система, что здесь, что здесь, централизована. Если еще сегодня нет, то она центрируется обязательно, так как другого не дано. Призм – это платежное средство. И технология Proof of Stake и Forging – это два разных процесса. И она тотально децентрализованная благодаря этим процессам. И если у вас есть два яблока, она делает вам третье И вы его можете продать, если хотите. Если нет, то появляется четвертое, так как растет в количестве и в качестве. И как решена у призм проблема 51%? Есть исходный код, тот самый, который, если бы это наша была криптовалюта, мы придумали. Это называется исходный код или генезис. Он раздал в феврале 2017 года 10 миллионов монет разным людям по миллиону монет. Это базовая децентрализация. И когда он это сделал, у него на счету стало, у исходного кода. Это не живой человек. Вы все можете зайти в этот счет и проверить. Стало минус 10 миллионов монет. И сегодня мы все покупаем призм. Каждый из нас покупает, покупает, покупает. И допустим, пришел человек купил 10 тысяч призм. Да, вот сегодня он присутствует на вебинаре, купил 10 тысяч монет сегодня. У Генезиса на счету стало минус 10 тысяч монет. То есть у нас у всех баланс положительный и растет в плюс каждую секунду. У генезиса баланс отрицательный и растет в минус это называется динамически отрицательный баланс изменяющийся исходя из записи в блокчейне то есть блокчейн призм он даже 1 процент положительного баланса не воспринимает но у меня тогда возник вопрос а что будет если люди начнут объединяться и случится минус 51 процент есть момент у человека на счету может быть максимум миллион монет и в этот момент счетчик остановится плюс Скорость генерации блоков максимальная, 37%. Но это не самое вкусное еще. Самое вкусное, что даже несмотря на то, что используют вот эту картинку, у меня на счету будет миллион призм, и есть люди, у которых тысяча, да, вот у вас там тысяча монет на счету, каждый человек с тысячей монет на счету и больше является полноценным, равноправным хозяином призм. Я хозяин призм. Каждый из нас с монет на счету – равноценный контролер системы в автоматическом режиме и хозяин призм. Тот, у кого на счету 100 монет, он тоже хозяин своих призм. Он владелец и имитент собственных денег. Но в контроле всей системы он не участвует. Когда будет тысяча, сделает и будет участвовать. Ничего страшного абсолютно. Вот. И все системы, они построены вот так. То есть я могу на 10 миллионов долларов сегодня купить биткоинов, и дальше мне станет сложнее. Вначале легко, дальше сложнее, потому что цена увеличится. Во-первых, их дефицит, и майнеров не так много. И если год назад ферма за 500 тысяч рублей делала монетку в день, сегодня это делает электрическая станция. Сегодня, чтобы в биткоине чувствовать себя хорошо, нужно отключить Петербург и подключить все к фермам. Все электричество. И тогда себя будешь чувствовать хорошо. Призм построена кардинально наоборот. Есть 10 миллионов монет ключевых. Это зерна, которые надо разбирать сейчас. Срочно разбирать их надо. Сегодня на рынке уже 13 миллионов монет. Сегодня человек даже с миллионом призм, ой, долларов, с миллионом долларов, не может купить миллион призм. Их нет. Он может купить только столько, сколько есть на счетах пользователей призм. Сколько они генерируют. И я могу отказать вам продать призм. И каждый из них может отказать. Это система естественного отбора. Вот. То есть, когда было 9 миллионов монет в сентябре, вы могли купить миллион призм. Сегодня только столько, сколько сделала внутренняя система. Но почему я говорю, даже если ни хрена не поняли, а я думаю, вы все поняли уже, потому что это элементарно. Берем деньги, покупаем призм. Легко и с удовольствием. Как можно быстрее, как можно больше. Вот. Далее. В какой момент начнется вот этот скачок, да, то, что я говорил про 1000 долларов, 100 долларов и так далее. Специалисты биржи, ICO, они ждут отметки 30 миллионов монет. Здесь ошибка написана 300, 30 миллионов монет. Монета приз могла увеличиться стоимостью еще в конце сентября, но это максимально, ну, скажем так, не то что держит, способствует тому, чтобы цена не поднималась, не торопится с ICO, не торопится с другими процессами и так далее, чтобы как можно больше людей, как можно дольше приз был доступен большому количеству людей. В отметку 30 миллионов начнется как раз-таки этот рост. И тогда уже будет тяжело остановить или как-то на это повлиять. Когда случится первая ремиссия 6 миллиардов монет, Случится впервые самый честный в мире референдум. И каждый человек, который является хозяином призм, будет участвовать в голосовании о том, продолжаем мы ремиссию или нет. Нажмем Нет, через год опять вылезет голосование: да или нет? Нажмем Да, вылезет голосование, предложится процент, на какой увеличить еще эту сумму, и счетчики дальше включатся и будут работать. Так вот, как вы влияете на этот счетчик? Самое интересное, то есть что такое трудиться. И так далее вот есть и чем это отличается от пирамиды от сетевого бизнеса есть я это каждый из вас то есть вот это я это каждый из нас у нас есть три переменных по принципу x y и z первая переменная это баланс допустим каждый из нас положил тысячу монет на счет себе 1000 долларов это сегодня всего лишь Положили. Первая переменная стала 1000. Счетчик закрутился относительно нашей суммы. Это 6%. Далее. Вторая переменная – количество последователей. Допустим, мы подключили 10 человек. Мы им ничего не продали, ничего не впаривали, не перекладывали их деньги из их карманов в свой. Мы им поспособствовали перейти из состояния рабовладельческого строя стресса в состояние свободного человека, где он живет по-человечески. Поэтому эти все люди будут любить вас, считать лидером мнений и так далее. И что происходит? Они нам, скажем так, поверили и за нами повторили. И положили себе не по тысяче, а по две, потому что здесь так таблицу сделали, две а тысячи монет. И третья переменная Z стала 20 тысяч монет. Что происходит? Эти три переменные перемножаются, появляется четвертое, и они в в совокупности. И есть тот самый коэффициент. Допустим, стал он 12%. Вот. Далее. Пришел такой человек и говорит, Максим, хочу жить свободно, вижу, вот, что все хорошо, все получается, все замечательно, великолепно, хочу в призм. Я его активирую, как само собой разумеющееся, элементарно и легко активирую. Вот здесь вот у нас становится плюс один. Счетчик закрутился быстрее. Переменная изменилась. Он положил себе на счет тысячу монет. Его тысяча осталась у него никуда от него не делась. Она перешла из состояния фреса в состояние призм его собственных денег. У нас с вами переменная изменится, станет плюс тысяча. Счетчик закрутится еще быстрее. Если вдруг он решил снять психанул или просто необходимость снял он 500 допустим до да, что было видно разница снял 500 счетчик закрутился медленней ничего страшного в этом не произошло и до 888 в глубину это все люди которые влияют на количество последователей внешний баланс то есть мы первые вокруг нас вторые бесконечное количество, вокруг вторых, третий и так далее. До 888 в каждую сторону это все наши люди. Вот. И чем это отличается от пирамиды и от сетевухи? В пирамиде, вот эта пирамида, вот эта сетевуха, в пирамиде, если вы принесли 1000 долларов, да, вот в МММ так было, потому что там была материя, по-другому сделать не могли, принесли вы 1000 долларов, положили на счет, Деньги распределяются снизу вверх вышестоящим. стоящим, то есть 1000 долларов пошла. И чтобы вы получили 1000 долларов, вам также надо привести людей, которые положат по 1000 долларов. Деньги перераспределяются. В сетевом бизнесе это просто модель бизнеса, да, даже тот же правовед построен именно так же. По дистанционной дистрибуции. Что здесь происходит? Принесли вы тысячу долларов, продали вам Арифлейм, Тинши, интеллектуальную собственность. Деньги уходят в владельцу компании и распределяются на менеджеров, которые поспособствовали продаже вам этого товара. И если вы хотите здесь зарабатывать, вы становитесь звеном цепочки. В зависимости от того, с кем знакомы. Это бизнес-модель. Деньги распределяются. Здесь деньги распределяются, здесь деньги распределяются. Здесь деньги у человека сохраняются, еще и более того, становятся его собственными и растут в количестве и в качестве, каждую секунду. И доступ у него есть, только у него к ним. Вот. И что вы сделаете? То есть вы все сегодня вебинар, во время вебинара, когда я скажу, начнете на кнопку и активируете все кошелек, то есть заполните форму, имя, фамилия, отчество, те данные, которые там указаны, от кого вы пришли, и вас активирует тот, от кого вы пришли, он подарит вам первую монетку. И какая ваша задача дальше? Что вам, нам, всем нужно сделать? Те люди, кто пришли конкретно знают от кого там, от Софии и так далее. Вы после вебинара сразу пишите ей, берете свои почты, скидываете ей в личные сообщения тем кто вас пригласил? Не мне, а именно тем, кто пригласил. Пришли через правовед, значит, пишите правоведу, заполняете форму, с вами свяжутся. Вас много, с вами свяжутся последовательно, в порядке живой очереди. Вам дадут все инструкции полностью. Вам очень удобно после того, что в сентябре мы сделали инструкции. Я сделал, сейчас еще и правовед сделал инструкции. Все элементарно, легко и просто. Делать что ребенок, что бабушка. Все просто очень легко расслабляетесь и делаете вот что вы делаете заполнили форму вас активировали скинули первую монетку вы скинули почту вас добавили как нового партнера в обменник скинули инструкции видео что вам делать и вы делаете следующее да то есть что можете сделать это ориентиры я вам показываю а понедельник на, на вебинаре таком же в семь часов будет информация и презентация еще лучше то есть здесь есть ошибки которые так как человек дистанционно дел она будет исправлена будет еще ярче поэтому в понедельник в семь часов быть всем каждому быть и быть еще и не только одному а брать с собой друзей приглашать знакомых тех людей кому вы желаете обеспеченной свободной жизни кого вы хотите видеть рядом с собой счастливыми и довольными потому что Почему вот призм это естественный отбор. То, что вот сюда встроено. Призм – это космос. Естественный отбор здесь встроен, здесь встроен, система принудительного развития и все остальное. Потому что, вы, зная это все, вы не пойдете к наркоману, педофилу и другой мрази, которую вы здесь видеть не хотите. Вы пойдете к близким, к семье, к родственникам, друзьям, коллегам, к тем, кому вы желаете. Даже если это незнакомые люди. Вся мразь отстеется. Она здесь окажется рано или поздно, но она будет вынуждена меняться. То есть. Ладно, сейчас это расскажу и вернемся. Смотрите, вот это я, это каждый из вас, абсолютно каждый. Что мы делаем? Мы берем, кладем на счет 10 тысяч рублей, это 150 монет, а не 160, 150 монет. Можем положить сколько угодно, от 150 вверх, до да, 10 тысяч рублей и более. 150 монет, 1000 монет и 10 тысяч монет. Положить можно 200, 300, 600, там, 2000, 3000, это уже я ваши деньги не считаю, я вам показываю всего лишь ориентир, что будет происходить и как вы на это влияете. Вот, положили 160 монет, здесь будет сразу 4% дохода пассивного ежемесячного, даже если вы никого не подключили. Здесь будет при шесть 6%, при 10 тысяч 8 процентов. Я скажу сразу: я округляю до целых, там иногда есть разница. Там иногда в меньшую сторону сотые, 7,8, 6,4, и так далее. Я округляю целые. Так удобнее запоминать. Вот. В наших интересах подключить максимально быстро 12 человек, 9 из которых купят. На 10 тысяч монет и больше – это 150, на 10 тысяч рублей и больше – это 150 монет и более. Трое купят по тысяче и станут хозяевами призм, то есть установят себе ноду. И что произойдет? Подключить вы можете сколько угодно, то есть можете и 120, можете никого, можете 5. Это не маркетинг-план, это ориентир. То есть мы посчитали, сколько простых элементарных действий надо сделать, чтобы получить тот результат, который я вам сейчас озвучу. Человек, который это сделал, вот это, 9 человек, 12 человек, 9 по 10 тысяч рублей, трое по 1000 призм, у него на счету вот здесь станет 660 монет и скорость будет 8% в месяц. У человека, который зашел на 1000 монет, станет на счету 1500 и скорость будет 12%. У человека, который зашел на 10 тысяч монет, у него с балансом и так все хорошо. Что у него произойдет? У него станет 10500 и скорость будет 16%. Далее. В ваших интересах, в наших интересах посодействовать людям, подключить точно так же по 12 человек. Как само собой разумеющееся, легко, элементарно, потому что вы ничего не продаете, вы ничего не впариваете, не перекладываете деньги, вы дарите впервые. В жизни человеку возможность жить по-человечески и свободно перейти из этого состояния в это. Это очень важно. Поэтому все стеснение, скромность и все остальное оставите в прошлом. Сейчас я вам объясню. Так вот, в ваших интересах посодействовать, сделать. И им это выгодно, потому что они тоже хотят результат, который вы сейчас услышите. Поэтому делайте это максимально эффективно. Это можно все сделать за день. Так вот, когда ваши люди сделают... Также 12 человек, 9 по 100, трое по 1000. Что произойдет у человека, который зашел на 10 тысяч рублей? У него на счету станет 5000 монет, скорость счетчика будет 18%. И это 1000 монет пассивного ежемесячного дохода. 5000 капитал, который делает каждый месяц 1000 монет. У человека, который зашел с 1000 монет, на счету станет 6500, скорость 22%. Это 1500 монет каждый месяц пассивно. Можете больше. Это без учета счетчика, который будет крутиться за это время. Без учета сложного процента. То есть если вы это сделаете, когда вы это сделаете, за день, за неделю, у вас сразу станет такой результат. Вот А та тысяч, они начисляются через 7 дней. Так вот, 10 тысяч монет да, у человека, который зашел, у него и так с телом было все хорошо. Этого достаточно. Но у него на... станет 15 тысяч монет, скорость вращения счетчика 28%, это 5 тысяч монет ежемесячного пассивного дохода. Каждый месяц. Вот. Собственно... Это мы делаем легко, как само собой разумеющийся. Это мои контакты. То есть вам всем к наставникам. Сделайте скриншот, запомните мои контакты. Это моя страница лично. То есть можете добавляться, не можете, а добавляйтесь. Общайтесь, задавайте вопросы. Касаемо технических вопросов, есть группа. У меня на стене, увидите сразу, группа. Призм официал. Вам всем в нее, в эту группу. В ней концентрат всех новостей, анонсов, материалов. Там есть весь материал, который вам нужен. Ответы на вопросы, возражения, все, опровержение статей. Когда вы зайдете в интернет, вы видите, в Яндексе вам подарят третью статью сразу. Там будет написано, что призм, лохотрон, пирамида, там нету открытого блокчейна, нету открытого кода. Муратов МММщик, осужденный в Индии. Это бред. Да, Муратов осужденный в Индии за пирамиду, да, он МММщик, но МММ делалось во благо, это надо понимать. Благодаря его миллионам долларов сегодня и нашему труду, призм сегодня делает технологическую революцию, позволяет жить человеку свободно и по-человечески. Первые они, благодаря им. Далее, блокчейн открытый с самого первого дня. Uh, исходный код открытый с самого первого дня, то есть заходите на сайт призм-центр, опускаетесь вниз, или у меня в группе в обсуждениях есть опровержение этой статьи, там все написано, все расписано, приложены все документы. Смотрите и все видите, все читаете. Далее, добавляйтесь друзья, в контакт, вступайте, подписывайтесь на канал ютуба, что правоведа, что наш личный призмовский эксперт криптовалюты увидите в группе призм-официал. Вот. Uh, с... Презентация я заканчиваю. Что от, такое? От, от кого Ссылка под видео есть на регистрацию, активацию призм. Там все инструкции. Да, окей, это не вопрос. Я сейчас это все скажу, Леша. Смотрите, далее под видео сейчас те, кто присутствует, заходите, нажимаете, кнопка появилась у вас сейчас под видео, те, кто новые. Нажимаете все на кнопку и регистрируетесь, заполняете правильно форму. Леш, скажи, пожалуйста, там есть от кого пришли? Пункт. Тех, кто ни от кого не пришел, как бы... Смотрите. Видео ссылка размещена. Да, да, да. Те, кто ни от кого пришел, я имею в виду в форме заполнения, есть от кого пришел или нет? Нет. Нету. Хорошо. Смотрите, очень важный момент. Вновь прибывший. За своим подарком вы идете к тому... Кто вас пригласил на этот вебинар? То есть, если позвонил, пригласил Максим, идете к Максиму. Если вы с рассылки права человека, правоведа и так далее. Идете к права человека. Кто позвал, к тому идете? Он тот человек, кто вас любит, кто вам желает добра, благополучия и всего остального. Вам любить его, не меня. Я вообще просто рассказываю. Повезло. То есть, ты посмотри. только мне, а ниже ниже то ко мне ну мою структуру ко мне если а, да. ну, да. окей окей те кто пришли с правоведа нажимаете на кнопку заполняете прямо сейчас все заполняете нажимаете на кнопку и очень важный момент далее есть Ваше прошлое. То есть вы, когда регистрируете призм, регистрируете легко, непринужденно, абсолютно. То есть есть ваше прошлое. В прошлом у вас есть ваш опыт. Есть те, кто вас предал. Есть те, кого вы предали. Вы прямо сейчас переходите в свое состояние этого прошлого. Пропитайтесь прямо им сейчас этим прошлым. И это прошлое, то, где у вас есть негативные эмоции, положительные, отрицательный опыт, положительный опыт, выгодное вам, невыгодная, есть предатели, есть кого вы предали, обманули и так далее. И вы сейчас прям осознанно отпускаете абсолютно все эти ситуации целиком и полностью, прощаете их, прощаете себя за то, что так было, потому что никто из вас не виноват, эта система была так построена. Вы вынуждены были ради своей семьи это делать. И они точно так же. И сейчас вы туда посылаете то же, что желаете себе: любовь, добро, благополучие все остальное. И берете оттуда то, что вам выгодно, оставляете там стеснение, страх и все остальное, берете и переходите в состояние здесь и сейчас. И начинайте жить по-человечески, начинаем жить по-человечески, порядочно и свободно. Стой с тем материалом и опытом, который нам выгоден. И если там вчера человек нас предал, то сегодня мы к нему идем, даем ему призм, и он начинает меняться, жить по-человечески и свободно. Это очень важно. Новая система, начинаем жить по-человечески и свободно. Вот, абсолютно все. Никого не предавал, красавчик. Смотрите, очень важно. После того, как вы зарегистрируетесь, у нас сейчас марафон вебинаров. У вас есть возможность сейчас, очень крутая возможность, я готов уделять этому времени. Ребята, кто организовал, мужики, все красавцы, готовы, это лидеры, настоящие, все любите своих лидеров. Те, кто вам устраивает это, настраивает вас на благополучие, на ваш успех. Призм – это вода. Каждый из вас – это лодка. Парусник. Ваш наставник – это ветер. Вы течете по этой воде в направление своей цели. И ваш наставник он так подует этот ветер. Он направит каждого из вас к вашей цели. И ваши мечты будут сбываться. Уже сбываются. Вы уже на волне и подхватили ветер. Вот, с понедельник, 7 часов, быть на вебинаре. Быть там. Как... С одним и более друзей, близких, знакомых, кому вы желаете свободной, обеспеченной жизни. Ничего не объясняя, скидывайте ссылку, говоришь, быть всем обязательно. В 7 часов очень важная информация, услышал, охренел, потому что так, я уверен, с вами и произошло. Так и пишите, заявите всем, что вы в призм, на стене и так далее, активирует вас, делайте то же самое. Активируйте людей, всех, кому вы желаете обеспеченной свободной жизни. Леша, добавь кнопку, есть люди, которые хотят зарегистрироваться, которые с правоведа и так далее. Смотрите, все, кто пришел, идете к тому, кто вас позвал, кто вас пригласил на вебинар. Если это группа «Моя Максима Штефюка», пишите мне туда в группу «Хочу активироваться». Если это «Правовед Сибирь», пишите «Правоведу Сибирь». «Право человека» значит «право человека». Нажимаете кнопку. Если это София, идете к Софии. Если там Резида, идете к Резиде. Они вам подарят этот подарок. Они будут способствовать вашему результату. На вебинар все, каждый сегодня, плюс по одному, по два, по три, по десять человек, как само собой разумеющийся, понедельник в семь часов. Без задней мысли. Будут умничать, будут что-то говорить. Неважно, вы идете дарить им возможность. Если они не готовы, не принимают, ничего страшного, улыбаемся, идем дальше, сами прибегут потом. Это нормально, если люди по три месяца переваривают эту пищу. Есть кто за секунды понимает с первого слова децентрализация. Или хозяин призм. То есть если до призм вы были вот таким, а они вокруг вас были вот такими, олигархи, бизнесмены, кто угодно, просто ваши знакомые, то сегодня благодаря призм вы становитесь вот таким. А они вот такие. И вы идете к им призм. Не дарить подарок, не даете рыбу, даете удочку. Вы им даете конкретную систему, которая позволяет им жить по-человечески и свободно. На подобный вебинар вряд ли кто придет. Придет. И очень важный момент подарок. Также для вас всех, для каждого из нас. Великолепная новость. 9 января в этот вторник, в 7 часов, мы встаем на волну красивой, вкусной жизни, подхватываем ветер социальной удачи. И 9 числа будет человек, который поспособствует, рядом с которым мечты сбудутся. Поэтому желаем, мечтаем и приходим за подарком 9 числа. 7 часов. И в идеале в понедельник еще людей на вебинар. Да, кстати говоря, вот эти вот мысли по поводу решения за людей, что кто-то там не понимает, кто-то все все понимают больше, чем вы думаете. Не решайте за них. Оставьте весь вот этот бред, установки, стереотипы, все, что вам не выгодно. Вам выгодно сегодня пойти к нему и сказать ему об этом. Вам всего лишь надо подойти и сказать, написать и сказать, смс-ку отправить. Это элементарное секундное действие. Потому что тот, кто вы говорите, что может не поверить, он может поверить и положить 10 тысяч монет. И станет счастливым человеком, будет вас любить и уважать за то, что из-за вас он таким стал довольным. Еще раз, для каждого из нас великолепная новость. 9 числа в 7 часов мы встаем на волну социальной удачи, подхватываем ветер красивой вкусной жизни, и 9 числа будет человек, рядом с которым мечты сбудутся. Поэтому мечтаем, желаем 9 числа в этот вторник в 7 часов приходим на вебинар В 19.00 вечером, так же, как сегодня был В 19.00 быть вовремя. В 19.00 еще одна презентация, призм, вебинар. Во вторник в 19.00 мечтаем и приходим за подарком. Надо прийти и взять. Взять свою мечту, взять свою цель, взять свои желания. Каждый из вас хочет жить уже по-другому. Вы все здесь находитесь, потому что у вас есть цели и мечты. У вас есть сегодня конкретный инструмент, который реализует ваши мечты. И каждый наставник вам максимально помогает, направляет энергией, временем всем. Вам очень круто повезло, вы очень вовремя и в нужном месте, и в нужное время. И большое спасибо тем, кто вам Большая благодарность вернее, тем, кто поспособствовал, что вы здесь оказались. Потому что я в двадцатке, звезды сложились. Созвездие Козерога зашло в Водолей, и Венера благословила меня. Вот. Все нажали на кнопку, зарегистрировались. Пошли к тем людям, написали в личку, благодарю, отправили свои почты. они вам дальше скинут все инструкции, как делать, что делать, поспособствуют тому, чтобы вы положили деньги, потому что они вам желают благополучной, обеспеченной жизни. Я не устану это повторять, мне всегда это будет в кайф, потому что это так. Вот, все нажимаем, все регистрируемся, всем открываем кошелек. Положите деньги, не положите, это уже ваше право, ваш выбор, естественный отбор никто не отменял. Хотите жить так, как живете, живите дальше. Кто хочет прийти к своей мечте, мечте, начать созидать и творить, вам в призм. Все, другого не дано. Супер. Всех еще раз с наступающим. Благополучия, здоровья. Отмечайте, не отмечайте, я поздравлю, людей принято. Вот, Чтобы вас окружали люди, которые живут свободно, по-человечески, желают вам добра уделяют вам внимание положительно, направляют вас, поддерживают, способствуют улучшению качества вашей жизни, желают вам благополучия, доверяют вам. И вы, чтобы также доверяли, жили любовью и сердцем и занимались только тем, чтобы каждая минута вашего времени, которую вы тратите, неважно на что, приносила вам исключительно удовольствие в этой жизни. Вот, поэтому всех благ, спасибо. Макс, я тебя благодарю, я сейчас тоже немножечко дополню, буквально там полминутки. Да, конечно, я жду. Здесь я послушаю. Наверное, на неделе... Вебинар.. Конкретно, я буду участвовать в вебинаре. Спикером буду. Я буду рассказывать, как я продвигаю призм. Какие прокладки использую. Прокладки, в данном случае, это одностраничники сайты, Как я их делаю. Где рекламу настраиваю. Что делаю. Какие инструкции даю. То есть все это покажу. наглядно. И если человек хочет, также... Хорошо. В в чатах призм официал, то есть в группе призм официал, в чате правоведа, где общаются все, кто здесь оказывается, сделают рассылку, вам скажут конкретную дату, именно внутреннее для пользователей призм, чтобы вы были эффективнее, были мощнее, чтобы максимально-максимально это все пошло. Очень много уже всего сделано, и вам просто дадут, и вы направляете, подхватываете, эта волна запускается. Если кому-то из вас, присутствующих, нужен я, как человек, который приедет, там проведет мероприятие, или у вас есть ключевые люди, с кем надо побеседовать, связывайтесь со мной ВКонтакте, не ищите мой телефон, не ищите мой скайп, а пишите именно ВКонтакте мне, потому что именно там со мной можно общаться. Призм курю. Выращиваю и курю призм. Вот. Пишите там, и мы с вами все обсудим. Дальше. Что делать, куда делать, согласуем с вами время и все проведем. Вот, я закончил, Леша, у меня все, всем благ, все, кто... Вебинары все будут проходить, в основном все будут проходить на этом канале «Права человека». Да, хорошо, Право человека» вебинары будут на этой неделе, которые по и рабочим вопросам. Что а? он потерял там, не будет зайти, заходите, ну, смотрите, если есть... А... Ссылка на трансляцию, значит, трансляция будет. Ну, в любом случае, мы в чатах везде выкидываем эти ссылки, и их невозможно поделить. Все ссылки будут в чатах. Вправо человек будут в группе Призм-официал. Будет вебинар. Вас обучающий. В первую очередь сейчас важная информация. Мы повторим в понедельник и 9 числа. В первую очередь, понедельник в 7 часов быть на вебинаре с людьми, которым вы желаете благополучия. И. Во вторник в 7 часов прийти за подарком. Мечтать, прийти, чтобы реализовать свою мечту. Обязательно. Вот. Все, Все всем удачи. Всем всего доброго. Да.